Еще одно объявление. У меня разобрали весь йод. Я заказывал, вы знаете, из Германии. Потом кто-то посмотрел код по доктора Комаровского, по-моему, я не знаю. Он сказал, что йод от радиации, а там сейчас война и она может распространиться, поэтому лучше запастись заранее. Тем более, что цены каждый день растут. Я буду заказывать сейчас йод. Обращайтесь, пишите в личку, я вам закажу. Я покажу, вот, я ношу с собой, я его пью, вот такая вот бутылочка, 660. коблеты. А, а, он в коблетках. Да, И ты два раза в день, по две утром и вечером. И очень хорошо. Вот это все три кубер, а, а во-вторых, если вдруг облучение, то это спасает облучение. Вот три объявления, которые хотелось сделать. Ребят, важная информация, запишите, не забудьте, примите к сведению. Поскольку... Это доктор Комаровский, наши девочки посмотрели, мне прислали, который говорит, что нужно делать первые шаги при выбросе радиации, которая сегодня в наших реалиях может произойти в любую секунду. Первое, что происходит при радиоактивном заражении, выброс радиоактивного йода. Поэтому есть важнейшее правило защиты. Он как врач предложил покупать йодит калия, это неорганический йод, который продается в аптеках. Присутствует препарат, который называется таблетки калия йодида. Едид калия принимать, конечно, можно. Это лекарство, но это в случае болезни. Постоянно его принимать опасно, как и любое лекарство. Поэтому наши врачи советуют все-таки пить органический йод. У нас он называется iNorm или Фокус. Я его заказываю. Я его заказываю для себя и для своих друзей. Вы его можете заказать по ссылке, если вы живете не в Таревехе. А если живете в Таревехе, то, в принципе, можете мне написать, я буду заказывать, закажу и на вас. А по ссылке, это в любой точке мира, вы можете заказать, потому что по этой ссылке можно заказать прямо напрямую там, где вы живете. Потому что доктор Коморозкий, как и многие врачи, которые советуют сегодня пить йод, безусловно, прорыв в том, что никогда не знаешь, когда рванет и какие последствия от этого ожидать. Поэтому лучше предохраниться и быть спокойным за себя, за своих детей. Потому что таким образом можно уберечься от радиации. Ну и если, конечно, вас одолевают депрессии сегодня, у всех плохое настроение, старый, добрый серотонин, тоже под, это, под этой ссылкой. Или э, ссылка будет на это под видео. Заказывайте, пейте и спите. Нормально, потому что что бы в мире не происходило, если у нас не будет здоровья и мы не сможем э, себя контролировать, свое нервное состояние, то мы ничем не поможем миру, как бы мы не переживали, и не плакали и, и не мучились. Поэтому надо сохранять здоровье, надо сохранять хорошее настроение, а это поможет сохранить здравое мышление. И в трудную секунду это может нам помочь как никогда. Так что заказывайте, пользуйтесь и будьте здоровы. Когда я была